Утро доброе, утро страстное, то прекрасное, то ужасное, То счастливое, то несчастное, Потому что женщина утром разная. Уникальная, непохожая в миру легкая, в миру сложная, От людей других всем отличная. В мире нет таких больше личностей. Самоценное от рождения с правом быть в любых настроениях может сотворить нечто мощное из своей земли доморощенной. Просто женщина, как вселенная, все как есть уже полноценная, не познать умом многогранную, тихо-громкую, ярко-странную. Со свободою дружит ты издавна, то крылатая, то игристая, позволяя быть каждый миг собой, получает дар волю над судьбой. И тому, кто с ней просыпается, жизнь по-доброму улыбается.